В это сложно поверить, но на январь 2023 года количество активных пользователей WhatsApp приблизилось к отметке в 76 миллионов по всему миру. Уверен, что среди всех этих людей существуют те, для которых хоть раз жизненно необходимым было восстановить случайно удаленные чаты прямо из WhatsApp на их устройствах. Давайте представим максимально заезженную, сюрную ситуацию, когда человек ежедневно пользуется своим айфончиком. Среди всего многообразия приложений, конечно же, присутствует один из самых популярных мессенджеров да – да-да-да, ага, Whatsapp, но не телега же в самом деле, камон. И вот вы берете и по чистой случайности удаляете пару нужных чатиков, информация для которых у вас настолько цена и необходима, что вы готовы продать дом, гараж, свой телефон и все что угодно, лишь бы восстановить это дело и вернуть все на свое закон место. Если бы вы смотрели этот ролик года так 3-4 назад, то скорее всего единственное, что мог бы предложить вам интернет – покрутить пальцем у виска. Вот. Пять раз еще хлопнуть в ладоши и заглянуть под подушку. Да, за последние пару лет технологии и большинство сервисов ушли настолько вперед, что теперь абсолютно любой, даже самый кринжовый системный вопрос можно решить при помощи различных приложений буквально за пару-трой кликов. Восстановление данных из WhatsApp не является исключением. Возьмем самый банальный пример со случайным удалением чатов. Да, и такое тоже бывает, особенно в современном мире. Не надо вот тут мне сейчас удивляться и возмущаться. Всех этих жестов, взмахов, различных кнопок в мессенджерах в большинстве приложений настолько много, что для того, чтобы сделать одно неправильное движение... Эм... Вернее, нажатие на экран, после чего все ваши данные пойдут бородой, не составляет абсолютно никакого труда от слова совсем. К счастью, существует достаточно простое и несложное в хорошем смысле этих слов решение, благодаря которому восстановить утерянные файлы из WhatsApp на айфоне стало возможно. Давайте договоримся с вами вот о чем, прямо сейчас я продемонстрирую вам одну приложение печеньку при помощи которой у вас будет возможность восстановить утраченные данные из WhatsApp в пару кликов на вашем iPhone. Вы проделываете все то же самое, что и я, и если у вас все работает, то вы ставите лайк этому видео и подписывайтесь на канал, а если нет, то как говорится, ну на нет и сюда в общем-то нет. Переходим по ссылке в описании к этому видосямбовскому и грузим бесплатное приложение ULT Data WhatsApp Recovery для винды или на надкусанного яблока. Далее подключаем наш телефончик к компьютеру и запускаем утилиту. Из трех доступных опций выбираем меню устройства и начинаем процесс сканирования данных для их дальнейшего восстановления. Спустя буквально несколько минут получаем все файлы обнаруженные в программе и восстанавливаем их на наш компьютер. И. Вуаля! Готово! Круто, что программа помогает с восстановлением не только чатов, но также извлекает абсолютно весь материал из них, как фото, видео, файлы различных форматов типа Word, PDF и многие другие. Помимо сканирования подключенного компьютера компьютеру и телефона, приложение поможет вытянуть данные из резервных копий устройства в iTunes, которые хранятся на жестком диске или любом другом внешнем накопителе. Ко всему прочему, приложение также сохраняет в небольшую историю все ранее просканированные устройства с абсолютно всеми данными из мессенджера, что позволит получить к ним доступ, даже не имея под рукой ваш айфончик. Наряду с конкурентами, программа обладает приятным минималистичным интерфейсом, который полностью локализован под русскоязычных пользователей. И перевод кстати, здесь неплохой. Не идеальный, конечно, но это сильно лучше, чем нефретовый стержень, нож-спина, телефон-яблоко и так далее. Ссылку на приложуху оставлю в описании, а также в закрепленном комментарии к этому видосяу. До встречи в следующих роликах. Чао-какао.